Я написала письма, Свете были еще не тут. Обычно, когда что-то случается, она с ее друзьями появляется просто из ниоткуда. Привет всем, мы пончались, как только смогли. Забудьте.